нет причины тужить, вы спокойно живете, нам уж так не прожить, нам не выйти из боя, не вернуться назад и гитар не настроить. На лирический лад. Боевые гитары, я вам песню пою, да, гитара не пара. Автомату в бою, Но поправ все законы, В этом мире с купом выгорели в колоннах, Заодно с игроком Воздорявили пули, И осколки секли, Грифы тонкие гнули, Да с нам сломать не смогли, И вдали от Союза. Вы в руках у солдат доказали, что музы на, вой на войне не молчат. Автомат и гитара на афганской войне. Кто-то скажет, не пара, ну, не типичный дуэт. Я не думаю спорить, петь о том или не петь. Мне гитару настроить, надо к бою успеть.